Смех без причины признак дурачины Ничего я не мог с этим делать. Почему? Я так живу, у меня всегда хорошее настроение. Даже когда болею, не распространяю этого. Почему? Я воин света. А воин света это тот человек, который озаряет своей улыбкой, озаряет своей добротой, озаряет своим теплом окружающий мир. Болит где-то в середине, даже близкие живущие со мной рядом люди в жизни не узнают об этом. Я никогда в жизни вида не подаю и никто не узнает, что там когда-то болит где-то и так далее. Сам себе тихонечко пойду там наколочу или что-то выпью, чтобы никто не расстраивался. Почему? А они-то причем? Вот так надо жить. Вот он настоящий мужчина, у которого обязанности. Пятеро детей, жена, родственники.